Всем привет! Сегодня мы будем раскрашивать клонированные объекты в рандомные цвета с помощью одного материала. То есть часто очень много объектов, когда в клоне очень сложно вручную их раскрасить в разные цвета. И поэтому мы сейчас создадим один материал и с помощью него назначим разные цвета всем объектам вот мы сделали клон и теперь создаем новый материал помещаем его в клон объект и теперь будем его настраивать и для этого выбираем цвет текстуру выбираем эффекты вариации Здесь в вариациях мы там где градиент, копируем наши цвета из тега и переносим ее в градиент. Все, мы видим, что наши кубики окрасились в разные цвета. Дальше можно настраивать и менять рандомность раскраски этих цветов более яркими менее яркими насыщенность изменять и прочее это уже по вашему усмотрению здесь существует много разных настроек изменяя которые вы изменяете как рандомность так и их яркость вот. дальше мы в клоне можем изменять количество объектов и все вновь создаваемые объекты будут автоматически закрашиваться в разные цвета. Добавляя к уровню объекта мы видим, что все наши кубики окрашиваются в разные цвета. Таким образом вы можете менять цвета в любых объектах клонированных. На этом все. До следующей встречи.